Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова. Наша сегодняшняя встреча посвящена прогнозу по методу летящих звезд на сентябрь 2019 года. Сегодня вы узнаете, что принесут нам месячные летящие звезды какие энергии у нас будут в нашем доме и какие события нас ожидают в месяц петуха, в сентябре. Месяц петуха начинается с 8 сентября до 7 октября, будет длиться, и какие негативные энергии, если они у нас будут, то как их корректировать, в каком направлении нежелательно путешествовать в месяц петуха. И, конечно, вас ожидает бонус – по традиции, все участники сегодня получат подарок за участие. Не буду долго останавливаться разговорами о себе. Еще раз представлюсь, меня зовут Татьяна Смирнова. Сегодня я вижу новых участников на нашем вебинаре. Мы их приветствуем, всегда рады видеть новых студентов, слушателей нашей школы. Я занимаюсь консультированием уже очень давно. Преподаю в школе Натальи Пугачевой фэн-шуй и циминдунзя. Моих преподавателей, моих учителей вы здесь видите на слайде. Начинала учиться еще лет 20 назад у Владимира Захарова. И вот продолжаю до сих пор обучение. Вот недавно приехала тоже с обучением по фэн -шуй. Поэтому приглашаю вас на наши курсы – Ближайший курс по ЦМН у нас будет, это расчет прогулок и активизации. Если вы еще не пользуетесь этими техниками, то, конечно, я вас приглашаю, потому что это замечательное искусство, очень серьезно улучшающее нашу удачу, нашу жизнь. И, в общем-то, всем я рекомендую изучать ЦМН для того, чтобы просто начать управлять своей жизнью. На этом слайде вот, вы видите фотографии, где я участвую в очных курсах у своих преподавателей. Ну и э, давайте перейдем к основной теме нашего сегодняшнего вебинара. Это как раз энергии летящих звезд и прогнозирование по этому методу предстоящих событий э, по, э, в сентябре. Этого, этого года, да, вот уже месяц у нас скоро начинается через неделю. И начинаем мы по традиции с секторов, которые лучше, э, не дел, в которых лучше не делать ремонт и которые лучше не переезжать. Э, у нас неблагоприятный сектора для ремонта в месяц петуха 2019 года – это... Юго-восток, восток, восток юго-запад и запад, северо-запад и часть северо-восточного сектора. Мы не переезжаем, если у нас не, не то что эти направления, да, а вот если у нас фасады домов, либо тыл, вот в, эти направления в этих направлениях находятся. Для того, чтобы было более понятно, я все это изобразила на шаблоне 24 гор. У нас есть такой инструмент замечательный. В китайской метафизике называется «Шаблон 24 гор». И, в общем-то, здесь по всем зверькам и по всем секторам видно, выделено красным цветом, куда не нужно переезжать в эти дома и где в каких секторах мы не делаем ремонт. То есть если у нас дом стоит тылом на запад, и фасадом на восток, соответственно, мы тоже видим, что эти сектора у нас в красном цвете, мы не делаем там ремонты. То есть в юго-западном секторе у нас там все время пятерка весь год. И, конечно, не рекомендуется весь год не делать там ремонт, но в, в этом месяце, в сентябре, у нас есть еще сектора, которые конкретно в этом месяце, в сентябре, не рекомендуется беспокоить. То есть ремонт – это, конечно, беспокойство этого сектора. Да? Мы там стучим, гремим, целостность стен нарушается, в общем-то мы тут так гвозди забиваем или там снимаем полы либо плинтуса. То есть каким-то образом это все у нас происходит такое… Тревожим, тревожим сектор, тревожим энергии, поэтому вот в этих секторах, которые указаны на этом слайде красным цветом, не рекомендуется делать ремонты. Если вы просто делаете такой вот как косметику, не целостность стен не нарушаете, а просто обои наклеиваете, то это не считается ремонтом, в общем-то стены, как, бы, как сказать-то, не рушите стены, да, а только ухаживаете и украшаете, поэтому это не считается ремонтом. И мы видим, опять же, да, что у нас в на юго-западном секторе все время пятерка в этом году. Триша у нас Запад, на западе, в западных секторах тоже весь год мы не тревожим эти сектора. И <coughs> северо-запад, юго-восток, восток и часть северо-востока в этом месяце мы также не трогаем. Ну вот на этом слайде, в общем-то, все сектора обозначены. Я думаю, что будет понятно, как мы это все находим да, в своем доме. Для того, чтобы мы использовали вот этот метод летящих звезд для прогнозирования, мы должны с вами измерить фасад дома, и измерение мы делаем по входной двери. Если вы живете в частном доме, то, конечно, вы знаете, наверное, где уже фасад вашего дома. Да? То есть обычно это люди представляют, хозяева дома. В любом случае мы подходим к входной двери с улицы. Лучше иметь компас не круглый, а такой с линейкой, потому что нам нужно будет компас прикладывать непосредственно к двери. Если у вас компас все равно круглый, то есть нет линейки у этого компаса, тогда лучше положить этот компас на планшет, и уже планшетом прикасаться к этой двери. И компас разворачиваем так, чтобы сначала у нас стрелка была на нуле, то есть показывала на шкале компаса 0, либо буковка N, которая обозначает север, а потом уже мысленно проводим через центр компаса, перпендикуляр к своему животу, и вот уже э, то показание, которое ближе к вашему животу на шкале компаса, мы э, снимаем это показание и видим, какой градус у нас э, на фасаде, то есть куда, в каком направлении смотрит фасад нашего дома. Э, если, у вас, если вы живете в многоквартирном доме, тогда берите прям подъездную дверь, то есть много подъездов в доме обычно, да, то есть вот тот подъезд, в котором вы живете, в который вы входите в дом, вот его и нужно замерить. И как раз берите, для, вот при первом приближении, конечно, есть нюансы, да определение фасада у дома. Ну, вот при первом приближении, если вы не знаете вообще, как пользоваться этим методом, принимайте, что вот эта вот часть дома, вот эта стена дома, на которой находится подъездная дверь, она и будет вашим фасадом. Ее-то как раз мы и меряем. И после этого мы понимаем, как у нас распределяются на плане нашего дома. Летящие звезды, строим карту натальных звезд. Это, опять же, умеете это делать. У нас вот недавно закончился курс по летящим звездам, и мы очень подробно как раз разбирались с этим вопросом, определяли, где фасад, как делать замеры, и учились распределять летящие звезды на планах нашего дома. Если вы этого пока ничего не знаете, делайте просто при первом приближении, просто представляете, где у вас как дом расположен, где у вас юг, где север. Это можно также с помощью компаса измерить. Где остальные стороны света. И просто мы сейчас с вами будем оценивать, как, какие энергии у нас приходящие, потому что летящие звезды это энергии, и как у нас эти приходящие энергии распределяются в доме в, нашем, в нашей квартире, либо в доме, и, соответственно, как они будут влиять на, на, на жильцов, на нас с вами. Мы с вами будем пользоваться методом летящих звезд. И, конечно, каждая летящая звезда ⁇ это не просто вот звезды с неба падают, а да, это энергии. И вот эти энергии можно описать с помощью цифр, и э, принято так, да, вот в этой технике, что они описываются с помощью цифр. И вот у каждой этой энергии, у каждого этого вида энергии есть своя стихия. То есть звезд всего 9, летящих звезд 9, и каждый из этих звезд, она м, имеет свою стихию. Э, например, звезда 1, это звезда живет на севере, и… Она относится, эта звезда, к элементу воды. Звезда 2, звезда 5 и 8 относятся к элементу земля, то есть имеют стихию земля. Звезды 3 и 4 – это стихии дерева, звезды 6 и 7 – это стихия металла, и звезда 9 имеет стихию огня. И, конечно, у каждой звезды есть свои характеристики. То есть каждая звезда, то есть каждый тип энергии приносит свои свойства и имеет определенное влияние на людей. Звезда 1 – это звезда интеллекта, коммуникации, информации. То есть она больше такая интеллектуальная, да, умная звезда. Вода – это ум. Звезда 2, земляная звезда, звезда болезней, приносит болезни, то есть считается неблагоприятной звездой. И, в общем-то, мы понимаем, что если эта звезда приходит в наш дом, то нам нужно обращать внимание на здоровье. Звезда тройка звезда 3, деревянная звезда, приносит споры, скандалы, конкуренцию, потому что звезда очень активная, звезда, которая бросает такой вызов, у человека энергетически появляется желание там поспорить, стать первым в какой-то области. Поэтому звезда такая агрессивная. Звезда 4 тоже деревянная, но у нее другая несколько характеристика. Она дает творческие способности, романтические какие-то настроения приносит. То есть такая звезда очень элегантная. Звезда 5, звезда императора. Мы ее немножко побаиваемся, потому что ничего хорошего она в нашу жизнь не приносит. Приносит большие несчастья, денежные потери, какие-то раз, разлады, проблемы со здоровьем точно так же да, может принести, причем такие очень серьезные. Если мы находимся долгое время под влиянием этой звезды, то могут быть возникнуть очень серьезные проблемы со здоровьем. Звезда 6 – металлическая звезда, металл – это дисциплина, авторитет, поэтому эта звезда дает возможность продвинуться по карьере, систематизировать, свои, систематизировать вообще свою жизнь, да какие-то, может быть, даже знания, какую-то деятельность, и способствует, помогает, скажем так, да, людям военным, тем людям, которые работают в корпорациях, потому что это всегда регламент, и, в общем-то, этим людям хорошо продвигаться, расти по карьере с помощью этой звезды. Звезда 7, тоже звезда металлическая, приносит ограбления, пожары, конфликты. То есть это звезда, ну, как бы, тоже как, как единица, да, то есть звезда-единица – это интеллект, а вот звезда 7, она приносит такие вот пересуды и… Потому что она живет в седьмом дворце, седьмой дворец связан с говорением, и вот здесь очень важно то, что мы говорим, следить, в общем-то, за коммуникацией. С одной стороны, коммуникация, да, как звезда один, но с другой стороны, это вот такое вот подбивание на какие-то нехорошие поступки. Поэтому конфликты, связанные с говорением, могут возникнуть. И... Звезда 8 – это процветание, звезда сейчас своевременная, мы живем в восьмом периоде, который у нас начался с 2004 года и закончится в 2023 году, с 2024, с 2024 года у нас начнется 9-й период, поэтому сейчас звезда 8 – звезда процветающая, она приносит только хорошее, и мы с помощью этой звезды зарабатываем деньги. Это звезда богатства, процветания, стабильности. И эти деньги можно заработать с помощью этой звезды. Звезда 9, огненная, приносит достижения, успех, развитие, продвижение. И, в общем-то, она приносит такие вот деньги в виде бонусов, премий, какие-то, в общем-то, деньги, которые не надо зарабатывать, да, которые просто у нас откуда-то появляются. То есть такие приятные деньги, непрямые доходы, скажем так. На этом слайде вы видите характеристики перечисленные характеристики этих звезд. Здесь написано, некоторые звезды белые. То есть у нас звезда 1, 6 и 8 – это белые звезды. Белые звезды у нас хороши всегда – в любое время, да, в любом периоде, поэтому мы, конечно, их любим. Звезда один интеллект, ну, то есть ум, не бывает неблагоприятным, да. Например, звезда дисциплины тоже не бывает неблагоприятной, она позволяет, опять же, как-то заканчивать дела, да, завершать проекты, поэтому эта звезда дисциплина, она тоже хороша, ну, и 8, деньги тоже, деньги никогда не бывают плохие в любой период. И здесь вы видите карту года, летящие звезды года и летящие звезды месяца, именно месяца петуха. И когда мы с вами накладываем эти карты друг на друга, у нас получается вот такая карта летящих звезд. Это называется комбинации. В каждом дворце свои комбинации возникают. То есть большим, большой цифрой это цифра года, летящая звезда года, маленькая цифра – это летящая звезда месяца. И вот сочетание звезды года и звезды месяца дает комбинации, которые позволяют сделать прогнозы событий на предстоящий месяц. И эта комбинация, она будет влиять на вашу жизнь – если вы, например, находитесь в этой комнате, или работаете в этой комнате, или спите в этой комнате, или ну, какое-то долгое время проводите, да? то есть эта комната как-то активизирована у вас, как-то какая-то она активная, например, детская, дети всегда там играют, шумят, то есть эта комната будет активна. И, конечно, мы хотим, чтобы летящие звезды, там, где мы проводим долгое время, где мы спим, где мы работаем, где мы, например, находимся, бодрствуем, отдыхаем, может быть, до да, долго. Мы хотим, чтобы летящие звезды были хорошие. И, конечно, мы всегда анализируем еще и карту, натальную карту летящих звезд, то да, есть, которая у нас при заселении дома получилась. Но мы сейчас о ней не говорим, мы просто будем сейчас анализировать, какие же звезды прилетают в какую комнату, какие комбинации создаются и что они нам дадут. Я надеюсь, что вы в начале года уже... Распределили вот эту вот э, карту летящих звезд на плане вашего дома. Карта летящих звезд года выделена таким вот, ну, такими большими цифрами. Э, опять же, здесь юг, снизу север. Соответственно, здесь будет юго-запад, запад. запад э, здесь, север, здесь север, восток здесь восток, с левой стороны, и здесь юго восток юго-восток. То есть, если вы наложили, очень грустный месяц получается, <laughs> не совсем, <laughs> то есть, если вы наложили вот эту карту летящих звезд, да, мы ее должны подкрутить под план вашего дома, потому что здесь у нас север внизу, а, у вас может быть где-то север, например, не, вот, не внизу, да, где-то в другом месте находиться, может быть даже наоборот наверху, как у вас план дома как у вас ваша квартира или дом сориентирован по сторонам света то есть здесь нужно эту карту совместить с вот, со сторонами света вашего дома надеюсь это понятно если это понятно поставьте плюсики пожалуйста в чат то есть вы берете план вашего дома и понимая где у вас юг где север где у вас получается, где юг, там будет южная комната, значит, вы рисуете там вот эту комбинацию южную. Если у вас, например, комната юго-западная, то вы будете в комнате. Понятно, да? Отлично. Угу. Ну и давай начнем самый лучший западный сектор. Да, да, да, да, да. Вот, отлично, Елена. Правильно мыслите, абсолютно верно. Ну, начнем мы э, анализировать комбинации с северо-западного сектора, э, потому что этот северо-западный сектор, как я уже говорила, девятка – процветающая звезда, да, у нас, э, ну, процветающая восьмерка, но э, э, девятка тоже очень хорошая звезда, и мы какие-то денежки, такие поступления, которые у нас приходят просто так, мы их очень любим, поэтому… Весь год девятка хороша, то есть северо-западный сектор он весь год у нас хорош, за исключением сентября, потому что туда прилетела пятерка, это звезда императора. Да, здесь да годовая большая, месячная маленькая. На этом, ну на слайдах да я сделала годовую большую, месячную маленькую. Всего две комнаты, как распределить все звезды? Елена, я сейчас не могу вам сказать, то есть, у вас каких-то звезд не будет. Опять же, может быть, это хорошо, потому что какие-то неблагоприятные звезды к вам не прилетают, да? вот. Ну, то есть в этом смысле, как бы, надо смотреть на план, чтобы вам сделать как-то внятное распределение, да, звезд. Ну, то есть, надо понимать, что у вас какие-то комнаты будут со звездами, каких-то звезд, каких звезд в вашем доме не будет. Если на юге одна комната, то и юг. Да, конечно, если на юге одна комната, то да. -да. Вот, вход на Западе у Татьяны тоже. Uh, угу. Плюс 3,7 комбинация 10. Почему же мастера говорят, что хороший сектор в месяц только северный? Uh, там комбинация хорошая, потому что у нас хэту это хэту, да, uh, ну вот 6-1 тоже хорошая комбинация. Сейчас проговорим про это. Но тем не менее. Uh, это соединение такое вот как бы сильное очень соединение, да, влияние, когда у нас ХЭТУ, это влияние определенное, но комбинация все равно считается, 7-2, например, не может считаться хорошей, даже если это хету. С точки зрения коррекции мы смотрим на ХЭТУ, но с точки зрения комбинаций и влияния вот этой комбинации на людей, да, то есть здесь более сложный анализ нужно провести, вот комбинация все равно 2-7 не считается хорошей. Итак, как я уже сказала, что у нас годовая звезда хорошая, но у нас сектор этот вот северо-западный будет испорчен в сентябре пятеркой, потому что вот эта комбинация, пятерка вот это вот приносит в этот сектор проблемы, как я уже говорила, императорская звезда приносит в этот сектор проблемы. И будут у людей проблемы с глазами, особенно у людей, как вы считаете, кому вот эта комбинация принесет особенные проблемы? Вот кто знает, кто уже в курсе, напишите, пожалуйста. Если кто-то знает, подожду минуточку. Для кого нужно, кому нужно обратить внимание, будет на зрение? Да, совершенно верно. Мужчине, глава семьи. Абсолютно верно. Если у нас человек, мужчина старшего возраста, после 60 будем говорить, да, глава семьи, то есть такой человек пожилой, будет жить вот в этой северо-западной комнате. Да, тогда вот это может принести, да, старшему мужчине совершенно верно, да. может принести проблемы с глазами, проблемы с давлением, проблемы с головой. То есть вот пятерка, в общем-то, она приносит эти проблемы пожилым людям. Поэтому, если у вас люди живут пожилые в этой комнате, конечно, стоит их на, хотя бы сентябрь месяц переложить куда-то, в другое место. Да, главу семьи вот, то есть стоит их переложить куда-то другое место потому что действительно пятерка она общем-то ничего хорошего не принесет да, в, этот, в этот сектор а, также может быть возникнуть конфликт отцов и детей ну женщине в том числе да конечно но меньше женщине больше мужчине потому что сектор у нас северо западный относится к мужчине да вот и конечно могут быть и трудности в усвоении информации в том числе да и ну, как бы вот это станут, сектор вот этот вот северо-западный в месяц петуха становится очень неблагоприятным очень неблагоприятным поэтому для людей 9 особенно те которые живут вот в этом в этой северо-западной комнате для людей пожилых находиться там не нужно нужно куда-то переехать хотя бы на этот месяц. Что мы делаем, опять же, да, для того, чтобы... Что хорошо, вернее. Ну, как бы благоприятно здесь, наверное, с натяжкой написано, я написала, да, с натяжкой, можно так сказать. Но тем не менее, что хорошо, конечно, не использовать этот сектор. То есть активно там не работать, не спать, особенно тем, кто в зоне риска находится, я опять же повторюсь, да хорошо собирать богатство то есть не нужно вот так его афишировать не нужно какие-то ставить себе высокие планки если вы все-таки находитесь в этой комнате да то есть находитесь под влиянием вот этой комбинации в сентябре ну, потому что бывает такое что ну, некуда переехать да? то есть вы допустим не старший мужчина в доме вы женщина, молодая еще тем не менее да? то есть вот на вас это будет меньше влиять тем не менее вот не нужно ставить себе каких-то высоких целей каких-то вот таких планах особенно не себя позиционировать каким-то образом то есть здесь лучше собирать, как бы Хранить камни, да, что есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Тогда здесь лучше вот именно заниматься накоплениями, анализом, планированием. Э, то есть не распылять вот так вот энергию, потому что она повреждена. Э, хорошо повесить в этом секторе металлический колокольчик. Почему? Потому что э, металл будет ослаблять влияние этой пятерки. Пятерка у нас земляная звезда и металл будет ослаблять э, влияние Земли, и, конечно, хорошо, просто иногда, хотя бы если вы не на дверь вешаете, да вы, допустим, у вас дверь в другом секторе находится, то есть просто в комнату залетела пятерка, тогда дверь каком-то другом секторе в этой комнате комнате, тогда вы хотя бы какое-то время позваниваете, да, вот там вспомнили позвонили в колокольчик, вспомнили позвонили в колокольчик. Можно повесить музыку ветра, ну где-то недалеко от двери, когда вы будете входить как-то чтобы она вы задевали эту музыку ветра. Но ну, общем то можно использовать колокольчик просто позванивайте периодически в эту в этой комнате в этот колокольчик. Ну и конечно мы не рекомендуем путешествовать по оси северо-запад юго-восток, да, потому что опять же пятерка будет активизирована месячная пятерка не на всех конечно она будет влиять да потому что я имею в виду путешествие по этой осени конечно не на всех будет влиять негативно вот. но позитивного не будет но я имею в виду, что для кого-то это не будет критичным, да, но мы тем не менее не можем так это нужно тогда анализировать и саму поездку уже и подбирать благоприятные даты то есть если вы, если вы планируете вот поехать куда-то вот по этой оси, например, там, не знаю, в Таиланд, от Москвы, да, смотрю, то есть от каждого, от каждого места, где вы живете, это будет свое направление. но тем не менее, если вы планируете, например, на юго-восток, то возвращаться в этом месяце, вы будете также на юго на северо-запад, и можете активизировать эту пятерку. И тогда старайтесь подбирать благоприятные даты, если вы собираетесь в поездку, в общем-то, используете цемень структуры, если вы знаете цемень, для того, чтобы как-то себя обезопасить на всякий случай. Сейчас мы говорим про северо-западный сектор, Татьяна. Да, про северо запад Вот, то есть от пятерки мы, конечно, стараемся всячески, ну, как-то держаться подальше, да, то есть не беспокоить пятерку, чтобы она на нас не влияла. Есть ли какие-то вопросы вот сейчас по этому сектору? В следующий месяц все будет лучше, но вот уже второй месяц мы, северо-западный сектор, который у нас весь год благоприятный, да, вот сейчас не можем так его эффективно использовать. Так. Ну и от грустного переходим к приятному, к веселому. То есть у нас северный сектор. В северный сектор у нас прилетела девятка, там у нас четверка в году, прилетела девятка это отличная комбинация особенно для детей которые сейчас пойдут в школу то есть это новая информация это обучение это увеличение дохода через обучение можно заводить какие-то новые знакомства новые отношения приходят голову новые перспективные идеи можете их реализовывать то есть если вы спите в этом секторе работаете в этом секторе если вы не работаете в этом секторе тащите туда рабочий стол на северный сектор то есть ну как бы использовать эту комбинацию в полной мере да, в полном объеме у кого проблемы с беременностью тоже можете ложиться в этот, в этот сектор в северный и в общем-то заниматься зачатием Да. Сектор дает известность, можете заниматься инвестированием, опять же, если бы дома садитесь в, этой, в этом секторе и, в общем-то, начинаете как-то там, не знаю, об, обсуждать, ну, об, обдумывать эти планы, да. И если кто-то инвестированием занимается через интернет, тогда вот можно этим заниматься именно в этом секторе. Очень благоприятная комбинация, то есть очень благоприятный сектор становится у нас в, в сентябре северный сектор. Запись будет, конечно, да. Активаторы на северо-запад ставить можно. Если на два часа, то можно. Да. Но вообще, мы, если там прилетела пятерка, то мы стараемся не активизировать. Не активизировать. Потому что особенно свечой, да, пятерку не надо подогревать. Если металлический колокольчик или, например, вентилятор, да, тогда еще можно. Но только на короткое время ну, то есть максимум на два часа, и очень аккуратно, но лучше, конечно, активизации пятерки не делать, то есть общее правило, скажем так. Что благоприятно в северном секторе? Этот сектор благоприятный для найма сотрудников, то есть можете опять же садиться где-то на работе в северный сектор, если вы нанимаете. Благоприятными нет работу, то есть и резюме резюме отправляйте из этого сектора, сидя, сидя в этом секторе. Новое знакомство заводить, опять же, на сайте знакомств можете активность какую-то проявить, да, то есть влюбляться прямо можно. Не просто заводить знакомство, да, а прям вот падать в любовь, как говорят англичане, внедрять какие-то бизнес-идеи. То есть сектор хорош на самом деле, поэтому можно... Вот используя этот сектор, если у вас дверь, например, в дом, да, в северном секторе находится, вот эти бизнес-идеи можно внедрять, если они у вас каким-то образом там родились еще раньше, да, и как-то, ну, побаивались их реализовывать, то можно сейчас вот в этом месяце их реализовывать. Ну и, конечно, благоприятно спать в этом секторе, потому что это хорошая комбинация, и, конечно, хорошо активизировать этот сектор эту комбинацию в том числе да? то есть активизации здесь все активизации какие можно в северном секторе делать какие там мы фэн-шуй и по цене все активизации проводите на севере я поставила на северо-запад цветы перенесла с балкона на зиму уже не умрут они ну вот не могу вам точно сказать да ну за месяц наверное вряд ли они конечно умрут у вас вот ну, чем активизировать, Оксана пишет, да, то есть вот есть разные активизации, которые у нас рассчитывают, опять же, в пакетах, да, то есть и в цемень, и по фэн-шуй. Если эти активизации попадают на северный сектор, тогда вы его активизируете. Ну, по минимуму активизации можете поставить туда птичку, можете туда каких-то животных, там, не знаю, комячков поселить, можете детей там с детьми выиграть, чаще играете в северном секторе с детьми, если у вас, ну, то есть комната позволяет, да, и вот таким образом. Ну, для того, чтобы, опять же, сейчас я вам не могу сказать, что фонтанчик туда надо специально построить, да, вот, потому что там девятка у нас. Поэтому, угу. поэтому вот просто, как бы, активизация, возможно, просто чаще находитесь там, да, и чаще занимайтесь какими-то делами, это тоже будет активизировать сектор. Потому что если у нас там активность, говорю, как вот уже там с детьми поиграть, да, там музыку послушать, посидеть, то есть это активность все равно, и все активизации, которые у нас мы можем проводить, расчет, рассчитываем по цене и по фэн шуй э, в этом секторе можно делать, какие вы только знаете, да, все это можно делать. Да, движение – это очень хороший активизатор. Движение в секторе – это очень хороший активизатор. Ну, это такой, просто я сейчас безопасный, да, вам вариант рассказываю, безопасный. Вот. Угу. Вот. Или спать надо в этом секторе, то это отлично. Если там, например, кровать находится в этом секторе или комната, да, целиком спальня. Это очень хорошо. Почему убрать, Елена? Можете оставить. Это тоже безобидный активизатор. Семейным парам, да, можно. Можно. Я как раз об этом и говорила, да, что если вопрос стоит о влюбленности, о продолжении потомства, занимайте северный сектор. Это про север мы сейчас говорим, Наталья, да, про северный сектор. Если баня находится, спать в ней. Подождите, это вы говорите про что? Про участок или про дом? У вас баня находится в доме, наверное, да? Если там, если вы можете там спать питье. Ну, я как бы за то, чтобы немножко разумно подходить, да, ко всем нашим рекомендациям. То есть секретный способ под названием Здравый смысл" мы всегда держим рядом с собой. Так. Следующий. Северо-восток. Да, я поняла, что про частный дом, баня в доме, да, поняла. Ну, вот я еще раз говорю, подходите к этому здраво, да, то есть если вы можете это реализовать, реализовывайте, это, это будет польза. Не можете реализовать, значит, каким-то другим вариантом. Да, Юли, если что-то, то, то помалму тайчи. Если у вас нет этой, этого сектора в квартире, либо в доме, значит, по малому тайчи, используйте. Запись будет. Северо-восточный сектор. Вот как раз комбинация у нас ХТО, 2.7, да, дает нам укрепление власти женщины, потому что если вы будете долгое время проводить в этом секторе, эта комбинация дает карьерный рост женщине и укрепляет ее власть. То есть женщина становится, проводя большое количество времени в этом секторе, женщины становятся властными, начинают указывать кому как жить, да, они лучше знают, поэтому это может привести к каким-то потерям из-за плохих отношений и, в общем-то, скандалам, да. Но это также даст карьерный рост, потому что женщина ну, как бы себя уже начинает вести уже более спокойно, ну, не, не, не слово «спокойно», более уверенно да, более уверенно и если опять же она не решалась на какие-то а, действия в карьере то как раз сейчас самое время их проявить то есть заявите себе в том числе а, тем не менее поскольку опять же двойка это звезда земляная это может дать определенную лень такую да? человек в общем, себя уверенно Чувствует, ну, женщина, да, становится властной и становится такой несогренивой, будет отдавать приказания другим людям, что им нужно делать. На этом фоне также могут возникнуть ссоры между свекровью и невесткой, если живете в одном доме, если в разных домах, это легче, но, тем не менее, нужно следить все равно за тем, что вы говорите, да, потому что вот эта семерка, она, в общем-то, Звезда скандальная, такие разные слухи вы можете пустить, и это не отразится, конечно, благоприятно на отношениях, особенно между женщинами и особенно между свитровью и невесткой. Это может дать проблемы с желудком, с горлом, с суставами и кожей, потому что двойка – это звезда болезни, а семерка – это как раз наш речевой аппарат, и легкие в том числе, да, и кожа, это металл. Поэтому нужно быть аккуратными в своих высказываниях, в своих... То есть держать рот на замке, да, в своих высказываниях, в общем-то, не, резко не критиковать никому. Потому что вы, может быть, ничего такого не имели в виду, а это, в общем-то, будет толковаться как сплетни. Если там электроплита, это ну, другая история. Электроплита – это другая история. Летина спрашивает Татьяна, а как правильно определить сектор, если комната угловая или сектор является угловым, допустим, северо-восток и восток. Но есть правило распределения летящих звезд, нужно видеть план. Сейчас я так не могу вам сказать, да, потому что ну, комната у вас два сектора занимает, если ну, то есть она огромная, да, получается. Если она угловая, то есть она относится к какому-то а, все равно к какому-то направлению, да? вот если мы посмотрим на сейчас одну минуту где-то я рисовала -то. Вот, смотрите то есть если мы накладываем опять же вот карту летящих звезд квадрат шоу на план дома да если у вас основная комната то нам все равно относится вот к этому направлению ну, например да? здесь какое-то направление это будет угловое направление, это будет либо, наверное, юго-запад, либо восток, но ну, это здесь вот по квадрату лушу, да? у вас здесь может быть север находиться, то есть, в зависимости от того, что вы измерили. То есть к какому-то одному направлению будет относиться целая комната. И там поселяется одна звезда всего, да? то есть будет одна комбинация звезд по правилам распределения звезд. Поэтому смотреть конкретно ваш пример. пример, конкретно вашу планировку дома. И вот недавно у нас закончился как раз курс по летящим звездам, мы этим занимались. Вот, поэтому сейчас как-то я вам не могу так сказать, что у вас там находится. И Если на северо-востоке детская девочек тоже проявится. Так, давайте посмотрим. У нас северо-восток больше влияет на мальчиков северо-восток у нас больше влияет на мальчиков на людей с гуа 8 поэтому э, может проявиться конечно если девочки там постоянно да и активность такая у вас э, могут могут девочки начать ссориться между собой да вот маргарита курс курс был замечательный спасибо большое и вам спасибо маргарита за то что вы так оцениваете мою работу Поэтому на девочек будет меньше, конечно, влияние, поскольку девочки, если они у вас такие вот шумные, активные, то могут начаться ссоры. То есть нужно понаблюдать за этим. Да? И что нужно делать для того, чтобы защитить. Конечно, опять же, да, ставить скромные, реалистичные цели, потому что двойка ⁇ это еще раз звезда, которая земляная она немножко будет тормозить, а семерка у нас ⁇ это такая вот звезда, которая тоже не сидит на месте такая очень активная, лучше сосредоточиться на реализации своей мечты, то есть не распыляться, а семерка будет подталкивать к каким-то действиям, таким вот, которые могут вызвать болезни, да, в том числе и какие-нибудь, она будет подталкивать, звезда же азартная такая, она будет толкать, может быть, на какие-то действия, которые не в ту сторону, не в нужную сторону будут как-то ну то есть наши действия будут не в нужном направлении, да? Нам бы, например, можно заняться там карьерой, бизнесом, а нам захочется поиграть в какие-то азартные игры, вот. Поэтому все это, этот процесс может быть такой раскарашный, несколько болезненный, потому что особенно двойка там, да? То есть мы это все будем ощущать. Поэтому лучше сосредоточиться на каких-то реалистичных целях не ставить опять же себе каких-то вот там и то я хочу и другое я хочу и это я смогу и то смогу вот поэтому э, не надо распыляться э, сосредоточьтесь на э, реализации ваших мечт э, стратегию нужно скорректировать ее нужно пересмотреть э, потому что э, Ваша стратегия может устареть, то есть достижение ваших целей каких-то, она может устареть. И вот с приходом вот этой семерки, которая вам даст, опять же, такое некоторое движение, да, то есть поэтому вы пересмотрите, внесите какие-то изменения в ваши планы и, и реализуйте. Женщины могут сделать рывок, рывок в карьере. Да, потому что женщина становится такой, вот, как я уже говорила, сильной, уверенной. Поэтому, если у вас есть в планах сделать карьеру, то месяц петуха для этого очень подходящее время. Можете реализовать этот, этот рывок. Нужно также пожалеть наших мужчин, поскольку женщина становится такой властолюбивой. Пожалейте наших мужчин, понимая, что это время пройдет, и они могут отыграться на нас да, потом. Поэтому лучше немножко себя сдержать месяц петуха и вот реализовать свои карьерные амбиции, то есть на работе вы можете это реализовывать а дома ну то есть мужчин там строить да, то дома лучше этого не делать потому что месяц пройдет комбинация перестанет действовать и мы в общем-то можем пожалеть о том что так себя вели вот следить нужно за электроприборами чтобы избежать риска пожара потому что комбинация 2 она также может пожар на пожароопасной Проверьте все розетки, проверьте все электрические приборы, чтобы у вас не было никаких там, ну, вот, даже намека да, на какую-то искру или намека на то, что вообще может быть возгор... возгорание. Уберите какие-нибудь там захламленные углы, опять же, потому что там, чтобы э, дети там, не говоря уже там о спичке или зажигалке детей надо убрать, да, и э, вот э, захлам... захламленные углы, чтобы там тоже не возникало каких-то вот таких пожароопасных Всяких э, причин и пожароопасных случаев. Mm -hmm. Почитаю вопросы. Ну, лектина, вы ну, сложно так вот смотреть. Вы мне сейчас объясняете, да, что вот, например, в восточном в самом углу идет Восток, а одна стена ну, комнаты получается восточная, а вторая стена северо-восток. Но ну, я понимаю. Но ну, еще раз говорю, нужно смотреть планы, есть правила распределения летящих звезд. И без плана мне сейчас вам что-то очень сложно. Нужно смотреть план. То есть в двухком... Юлия спрашивает, то есть двухкомнатной квартире всегда отсутствует несколько секторов? Нет. Почему? Нет. Если квартира правильной формы, то есть прямоугольник либо квадрат, там все сектора присутствуют. Если есть отсутствующие углы какие-то, да, отсутствующие сектора, тогда могут какие-то летящие звезды к вам не прилететь. Такое тоже возможно. Елена, можно курс летящих звезд прикупить? Можно, тогда вы обратитесь к Елене Пироговой, напишите, пожалуйста, ответное письмо на любое письмо от Натальи Пугачевой, и Елена вам ответит. Угу. северо-восточная входная дверь влияет ли как-то конечно влияет влияет вот у вас когда у нас прилетают звезды на дверь у нас как раз очень активизируется эта комбинация, и которую мы рассматриваем да, ну, в любом секторе, что называется, в любая комбинация, которая прилетает на дверь в этот сектор, тогда она очень становится активной. И, конечно, тогда вот эта семерка, она может прямо серьезно влиять на вашу жизнь. То есть, если вы не будете контролировать ее, да, то есть и вот своим поведением как-то корректировать, тогда она реально у вас будет какой-то... Такой раскрадаж может быть, либо вот какие-то э, такие у вас возникнут серьезные претензии <laughs> к себе, к мужчинам и к карьерному росту, стремление к карьеру сделать в этом месяце. То есть она, конечно, будет влиять. А, Мария пишет: да, курс, хоть и сложный был, но потрясающий. Спасибо за него. Теперь все звезды стали понятными. Спасибо вам тоже, Мария, за отзыв. Вот, электроплита на северо-востоке ну, то есть к электроплите мы немножко с другим подходом да, идем а у нас есть опять же правило про электроплиту И там, как бы мы вот комбинацию в комнате там в кухне, да? Вот вы, если вы особенно немного там времени проводите, просто не принимаете там гостей, там не работаете в кухне, потому что иногда бывают большие кухни. Там дети, например, делают уроки. Да? То есть, если вы там много времени не проводите, то на самом деле комбинация не будет так сильно влиять на вас. А про пожары, тогда вот нужно да, за плитой нужно следить, за плитой нужно следить. Вот сюда можно поставить, если чтобы немножко уменьшить влияние вот этой семерки, если она вам неблагоприятная то есть никаких вот вы не хотите таких у вас нет карьерных целей и вы не хотите ухудшить отношения в семье, тогда просто э, поставьте туда воду, просто спокойную воду, не... соль-вода монеты вот от пятерки, которые э, э, вот я кстати не сказала, да, где у нас пятерка прилетела в северо-западный сектор, да можно поставить э, соль-вода монеты такое защитное средство когда мы просто в банку наливаем воды засыпаем туда килограмм соли ставим все это на круглую белую тарелку кладем на тарелку 6 желтых монет одну белую и оставляем открытой вот эту банку вот на месяц можно поставить в северо-западный сектор да, в северо-западную комнату а в северо-восточную комнату не надо такое средство ставить нужно просто поставить воду для того чтобы уменьшить уменьшить влияние семерки поставьте просто какую-то ну я не знаю чашку такую с водой да? ну конечно воду надо менять регулярно потому что вода не должна там как-то застаиваться да, и какой-то неприятный запах стать источать просто поставьте воду туда можно красиво как-то это все выиграть тогда уменьшится влияние вот этой семерки вот этой комбинации запись будет конечно ирина спрашивает татьяна если в доме сделали перепланировку со сносом стен то можно взять не год постройки а год ремонта да можно взять можно еще одну да если одна стоит на юго-западе да, весь год конечно да еще одну Туда, где прилетает пятерка, мы всегда, вот где месячная пятерка, мы тоже этим средством пользуемся. Угу. Я поняла, да, Юлия. <coughs> <coughs> вот. Так, следующий сектор, восточный. На Востоке у нас шестерка белая благоприятная звезда. Да? и э, в этом месяце она будет тоже несколько подпорчена двойкой, звездой болезни. То есть э, <coughs> появится какая-то лень, нам не захочется завершать дела, они начнут затягиваться, мы вроде понимаем, что нам надо делать, да, какие-то сроки есть, но нам неохота, скажем так, будет неохота. То есть шестерка как раз это вот та структура, в общем, эта двойка немножко так подпортит эту структуру, потому что структура шестерки, она как раз говорит о завершении проекта, а двойка не завершит завершить проекты. То есть следите за сроками. Если у вас какие-то жесткие сроки заранее были поставлены, вот, то есть нужно будет бороться с ленью и в общем-то соблюдать вот эти сроки могут возникнуть болезни головы и живота потому что 26 это это может возникнуть суеверность такая можно удариться в религию очень серьезно ну или какие-то начать изучать какие-то оккультные знания да ну Фэншуи, наверное, тоже несколько так можно отнести к этим каким-то оккультным зданиям, то есть специальные такие знания, да, и могут возникнуть проблемы у главы дома. То есть сектор не считается в этом случае благоприятным, и это такие старые энергии, да, когда ничего не захочется, вот, не захочется ничего делать. Поэтому, если вы используете этот сектор, то есть вы в этой комнате, например, в этой комнате проводите много времени, то, то есть как вы живете, это ваша комната, да? тогда расслабьтесь и, в общем-то, вот этим вот, вот это не Хандре, не скажу тогда не Хандре, а какому-то вот такому сплину, да? как, как у Евгения Никина. Вот. То есть расслабьтесь, этот месяц также пройдет, вы немножко отдохнете, какие-то свои, может быть, даже... Подлечите болячки, потому что полезно в это время тогда сходить к доктору, может быть, профилактически попить какие-то витаминчики, то есть реализовать эту двойку, и анализы, может быть, поздавать. То есть займитесь здоровьем, займитесь отдыхом, и все будет хорошо. Полечите зубы, ну, то есть все, все, все, что касается вот отдыха и своего здоровья, можете этим заниматься, как бы это будет хорошо для тех людей, которые живут в этой комнате. То есть сохраняйте спокойствие в любой ситуации и просто понимая, что это время пройдет, и вы снова, в общем-то, начнете все свои проекты там догоните и доделаете. Угу. Так, еще почитаю вопросы. Как знаю, вроде период, год не меняется, если ломают стены или напишет. А, ну смотря какие стены там если внутри дома одна перегородка это одно да я так поняла что это вообще э, как бы дом перестраивался да? вот. угу. то есть здесь конечно надо индивидуально смотреть но вот если я если я правильно поняла вопрос что этот дом перестраивался будут ли звезды особо влиять на кроликов на кроликов живущих в этом секторе нет на кроликов они не будут сильно влиять это на людей из гуа-3 будут влиять, вот эти энергии будут влиять на особенно на людей с Гуа-3. Натальные две шестерки могут повлиять на аллергию? Могут, могут. А, Лина, как восточный сектор повлияет на кролика? Уже ответила, да? То есть с Гуа-3 мы смотрим. А, так. Следующий сектор Юго-Восток. Следующий сектор Юго-Восток. Годовая семерка там у нас прилетает, месячная тройка. В общем-то две такие очень агрессивные, активные звезды встретились. Представляете, он будет, да? То есть будет, будут особенно они влиять на людей из ГУА 4 на старших женщин семье, ну не на, не, не на матерей, а на старших дочерей, да, скажем так, вот на дочерей, на, на старших дочерей. А, потому что старшая женщина в семье, как мать, она у нас в Юго-Западе живет, да, на Юго-Западе, а здесь у нас старшие дочери. То есть вот на девушек, скажем так, до ну, 30 лет, до да, 15 до 30 лет, нет, ру, да, от 30 до 45, вот, от 30 до 45 женщин от 30 до 45 вот эта вот комбинация будет влиять особенно если они живут как раз вот в этой комнате в юго-восточной то есть обе звезды достаточно сильные обе звезды такие вот неспокойные поэтому все это может привести к травмам к ранениям металлическими предметами ножами да поэтому кукусом поэтому очень аккуратно нужно не травить собак да? то есть аккуратно может быть там не сильно затачивать ножи может возник могут возникнуть ссоры сплетни и скандалы на этой почве проблемы с горлом дыханием кожи пищеварением и конечно же вот может быть потеря денег опять же из-за какой-то неверной информации то есть это вас все будет двигать куда-то на например инвестирование чтобы получить быстрый доход Потому что тройка это такая звезда быстрая и быстрые деньги дает. То есть будут такие предложения поступать, что давайте быстренько вот вложим деньги и получим быстрый доход. Не соглашайтесь. То есть это приведет только к потерям. Поэтому аккуратно опять же с финансами, да, то есть никакие вот эти авантюрные вариации с деньгами не вступайте и следите ну как бы оцените раво предложение которое будет поступать держите язык за зубами потому что семерка опять же чтобы не вызывать ссоры и сплетни и опять же чтобы о вас не сплетничали вы тоже ничего лишнего не говорите и когда уезжаете куда-то тоже не говорите никому ни в соцсетях не пишите ничего потому что тройка и семерка ну как бы спровоцирует тогда вот грабежи да, то есть, чтобы не провоцировать никаких таких вот такое действие, да, чтобы с вами не случилось. Ни граблений, ни кражи, ничего такого не было. Не рискуйте, соответственно, не увлекаться азартными играми, то есть никуда не ходить ни в казино, не в лото, там никакие лотерейные билеты тоже лучше не покупать. Ну, как я уже сказала, да, тоже, и не рассказывать о своих доходах э, никому, чтобы, опять же, не провоцировать вот эти вот грабежи, потому что очень две агрессивные звезды собрались в одном месте. Вот, хотя э, иногда захочется, наверное, да, похвастаться, потому что тройка – это же звезда конкуренции, вот, захочется похвастаться, поэтому немножко следите за тем, опять же, что вы говорите кому. Вот. Если кухня на юго-востоке, все эти проблемы проявятся, скорее нет. Но если вы там, опять же, не спите, потому что у нас, вот, например, там кухня достаточно большая, и у нас там диван стоит, и иногда можно там поспать. То есть, если вы там не спите, тогда проявится меньше. То есть, это для. Просто если вы много там времени находитесь, в том числе, да, то есть гости у вас, там и посиделки, и разговоры все на кухне семейные какие-то проводите, тогда, тогда да, будут проявляться. А если у меня ГУА-8, я уезжаю, можно предупредить о своем отъезде знакомых. Но если у вас ГУА-8, то можно. Да, можно. Если дверь попадает на юго-восток, можно на дверь повесить колокольчик. Тройка у нас дерево, семерка у нас металл. Нужно что тогда между ними, какого переговорщика? Между деревом и металлом, какой у нас переговорщик? вода, да, вода, поставьте туда спокойную воду, в этот сектор, тогда семерка у нас э, будет снижена, ее ну, как активность снижена, да, а тройка у нас проявится, тройка будет проявляться, поэтому э, можно... Ну, тут огонь у нас с... с если, тройку, нужно, тройку нужно корректировать огнем, да, чтобы уменьшить. Да, вода у нас переговорщик между ними, поэтому, чтобы у вас не было каких-то вот таких рисков, можно, конечно, использовать воду. Но если мы хотим снизить э, тройку, такую вот агрессию, да, то есть тогда скандалы, чтобы не было скандалов, если вы понимаете, что вот так влияет у вас вот эта комбинация, тогда лучше какие-то красные вещи, коврики, например, красные, или подушки красные, или что-то красное использовать. Соляное средство, не, не, не нужно соляное средство, вот здесь лучше использовать просто спокойную воду. Вот, спокойную воду ну или либо просто вот воду с солью да то есть не надо там монетки класть ничего то есть ну точно вот достаточно воды просто спокойной воды не фонтанчик а просто спокойную воду угу. ну соляное лекарство тоже можно если соль туда насыпьте будет неплохо так следующий сектор следующий сектор юг Великолепная комбинация для зарабатывания денег. Да? На юге. 8.3. Э, хорошая комбинация для зарабатывания денег. То есть увеличение дохода через конкуренцию. Там тройка, опять же, у нас годовая тройка, там, да, и вот к этой тройке пришли деньги. Поэтому, э, если вы э, готовы работать больше. Если вы готовы брать какие-то проекты на себя дополнительные, то есть если вы, например, готовы, опять же, какую-то дополнительную работу взять, да, то есть это вариант для вас. Тогда ваша, вот эта комбинация, она действительно даст вам доход. Другое дело, что, опять же, тройка, все-таки у нас годовая тройка, это звезда, которая дает быстрые деньги, но звезда достаточно такая агрессивная, да, и могут обмануть, поэтому следите за тем, что вам обещали, то есть проверяйте вот опять же как бы на каждом этапе проверяйте выполнение обещанного, да, иначе вас просто могут кинуть, потому что тройка годовая это такая вот звезда, которая быстрые деньги дает, но быстро отбирает, вот, поэтому беритесь за работу да если вам нужны дополнительные доходы и вам есть такие возможности то есть вам придут такие возможности можете взяться но просто проверяйте контролируйте исполнение обязательств тех людей которые вам это предложили комбинация неблагоприятны для детей могут быть травмы вплоть до каких-то там просто негативных случаях. не нужно поэтому вот из этой комбинации с юга Детей лучше переложить. Помните, говорили про север? У нас север хороший сектор для детей, поэтому если вы в комнате, вот у вас в южной комнате детская, тогда лучше, конечно, детей тоже на это время, ну, как-то переселить, наверное, вот в другое место, потому что 9-3 комбинация неблагоприятная для детей, мы туда особенно не кладем детей. И особенно следите, чтобы у вас в этой комнате в южной дети, например, если у вас там детская кровать стоит, то не были, как бы если мы смотрим просто вот на самую южную комнату, да, вот так вот, чтобы если это юг, тогда чтобы кровать не стояла вот здесь. Потому что это будет южная точка южной комнаты, да, то есть южный сектор южной комнаты. комбинации комбинация будет очень сильно на них влиять, и тогда просто куда-то переместите, хотя бы, вот, ну, не знаю может быть, на юго-восток, да, или куда-то в другое место, куда-то переместить нужно эту, эту кроватку, вот, чтобы эта комбинация не работала так сильно на ребенка, не влияла. Вот, поэтому в целом считается, в общем-то, неблагоприятный сектор, хотя для денег он хорош. Что мы тут делаем? Участвуем в конкурсах и соревнованиях, потому что это даст нам дополнительные доходы, да, Поэтому, опять же, конкуренцию мы таким таким образом реализуем, какие-то бонусы нам это принесет. Финансовые имеется в виду результаты. Используем подработку для увеличения дохода. Но опять же, как я уже сказала, что нужно быть внимательным к своему партнеру, чтобы не создавать конфликтов в отношениях на почве денег, да, а просто проверяйте вот, обязательства, да, чтобы они выполнялись так, как говорено. Ну и использовать для коррекции красный цвет, одежде, красный цвет в одежде, в интерьере, для того, чтобы эту ситуацию, опять же, между землей и деревом, тройка – это дерево, восьмерка – это земля, по кругу СИН у нас переговорщиком является огонь. Да? Тогда, когда вы используете красный цвет, соответственно, и переговоры пройдут спокойнее, и, в общем-то, как люди будут к вам лояльнее относиться, да? то есть и все будет получаться. То есть какие-то красные вещи можно вносить. Это особенно будет влиять на тех э, людей, на э, девушек с 15 до 30 лет, потому что это средняя дочь, и для людей с ГУА-9. То есть это будет вот э, это будет важно этим людям особенно. <кư -1> <кư -1> То есть используйте переговорщиком красный цвет. Так, почитаю. Если входная дверь на юге. Там в спальне будет проблема с бессонницей, тоже может быть, да, если входная дверь на юге, как обезопаситься? Не, ну комбинация, это еще раз говорю, комбинация хорошая, да, я сейчас сказала про красный цвет, можете красный коврик туда положить или просто что-то красное туда повесить, красный шарф повесить например, на дверь, да, что-то такое красивое, чтобы было. Угу. Если на юге кровать стоит, благоприятно, ну, смотрите, я еще раз говорю, смотря какая задача, да, то есть если есть задача увеличить доход, то это хорошо. Да? Если там э, ребенка кровать, то это плохо. То есть, я все вам рассказала, в общем-то, что нужно корректировать, как корректировать, если нужно, и для чего это использовать. Да? То есть можно использовать для зарабатывания, но э, вот для детей лучше оттуда как-то на время убрать. Юго-западный сектор. Юго-западный сектор, там у нас годовая пятерка. Все, наверное, уже знают, да, про, уже э, достаточно много времени прошло от начала года, все уже, все уже запомнили, что на юго-западе у нас пятерка. И к этой годовой пятерке прилетела у нас единица, единица белая звезда хорошая, тем не менее ситуация на юго-западе не улучшилась, да, никак это не влияет на пятерку, на императора сложно повлиять поэтому будут проблемы с деньгами все равно будут э, проблемы с информацией э, болезни почек и половой сферы потому что пятерка очень сильная ссоры споры суды несчастные случаи и э, проблемы у среднего сына потому что пятерка контролирует единицу да? контролирует единицу, поэтому она не даст ей Пятерка, я имею в виду, не даст ей этой единице проявить свои благоприятные свойства. Поэтому в целом неблагоприятный сектор. И, конечно, мы тоже, как уже говорили, да, что где, где пятерка, мы там не хотим жить, то есть мы. Стараемся эту комнату не использовать, но если такое вдруг случается, то значит мы не спим на юго-западе юго-западного сектора, то есть мы оттуда кровать убрали, да, надеюсь, в самом начале года еще. Вот. И что мы делаем? Контролируем расходы, не берем кредиты никакие, деньги в долг не даем. Соответственно, не занимаемся агрессивным каким-то продвижением себя либо продвижением своих дел. У нас единица это опять же как интеллект, да, у нас это звезда интеллекта и звезда информации. Но эта звезда опять же в комбинации дает такое вот желание расслабиться. Поэтому мы берем под контроль желание развлечься. Здесь можно поставить, опять же, соляное средство. Вот здесь оно будет уместно, потому что оно уменьшает влияние пятерки. И, э, ну, вот таким способом защищаемся. Да? Ирина пишет, про пожертвования их можно как-то отработать, пожертвования или еще что-то. Ну, пожертвования всегда хорошо. Да? то есть когда мы занимаемся какой-то благотворительностью вообще улучшаем карму и конечно мы отрабатываем да? опять же потери денег мы можем таким же образом то есть сами откупиться что называется не потеряйте нас чтобы не ограбили мы можем сами откупиться поэтому если вы находитесь под влиянием этой комбинации то конечно хорошо заниматься пожертвованием однозначно Можете какие-то там, не знаю, там 100-150 рублей перевести в благотворительный фонд, да, или там просто кому-то попадать деньги на улице. Ну, в общем, лучше, наверное, благотворительность, перевести деньги в какой-то фонд, наверное, благотворительный. Ну, в общем-то, сами выбирайте, да, я просто так делаю. Вот. На северо-западе туалет сломалось все, что могло сломаться, Елена. Ну, вот да, да, такое бывает. Угу. Нужно ли корректировать сектор отдельной в комнате с хорошей звездой? Если в комнате у вас годовая хорошая звезда, я правильно понимаю? Если туда прилетает комбинация какая-то, вот прилетает негативная звезда, а в комнате хорошая звезда, тогда просто можно из этого сектора как-то передвинуться, да, то есть вот, чтобы не находиться по малому тайчи под влиянием этого сектора, прям очень сильно. То есть можете переместиться. вот Но опять же, вот эта звезда, которая прилетела с вашей комнатой, она будет создавать какую-то комбинацию. Поэтому можно можно корректировать. Если эта комбинация неблагоприятная, то можно на месяц какое-то средство коррекции использовать. Не помешает. Угу. Вот. Вот Елена пишет, что у нас на, в комнате на север-западе уже третий телевизор сгорел. А посмотрите, какая там комбинация у вас натальная. Надо, конечно, тогда и натальная смотреть. Да? Потому что одно дело месячные прилетают, годовые. Ну, скорее всего, если постоянная такая проблема, надо натальную смотреть. Комбинацию. Что у вас там? Так, на юго-западе съемная комната другой нет как поступить ну, ну ну что как поступить убрать кровать из, с, с юго-западного юго-западного угла в этой юго-западной комнате по крайней мере там не спать да? накладываем просто как малое тайчи а, вот эту вот карту летящих звезд а, на вашу комнату и не спите в юго-западном углу комнаты да вот вашей юго-западной комнаты по крайней мере, оттуда нужно как-то передвинуться. Натальная девятка, и она тогда усиливает любые прилетающие северо-западные. Ну, в общем-то, да. да. Ну, натальная девятка, это какая у вас там? Тут надо разбираться с натальной, там же тоже комбинация натальных звезд, да? Вот. Если это звезда основы, то, конечно, она будет усиливать. А если вот там просто по месту надо смотреть, то есть там требует более такого... Углубленного анализа, да, то есть более точного анализа, комбинации по плану. Так. И самый лучший сектор – это Запад. 1-6 комбинация. То есть две белые звезды прилетели у нас в западный сектор. В Сентябре. Поэтому самый лучший сектор – это Запад. Карьерный рост. Поддержка начальства, хорошо учиться там, опять же, будут учителя поддерживать. Увеличение работы, контакты с органами власти можете затевать, если вам нужно что-то продвинуть, да, какие-то вопросы с органами власти решить, можете использовать западный сектор и посылать письма куда-то да, в какие-то органы, там созваниваться из этого сектора. В общем этот сектор благоприятный для контактов с нашими правительственными чиновниками или с какими-то э, властимущими людьми, то есть с теми людьми, которые решают, принимают какие-то решения, важные для вас. Э, процветание в личной и общественной жизни тоже это дает, да, потому что это две белые звезды, опять же, интеллект информация, э, то есть эта информация будет приходить к вам э, благоприятной, используйте ее, если какие-то, вот вы узнаете какие-то э, вещи для себя новые, можете их использовать, внедрять, то есть они будут улучшать вашу жизнь в итоге. Вот, поэтому используйте этот сектор для того, чтобы, ну, как-то продвинуться, да, в каких-то вопросах важных для вас. То есть это очень благоприятный сектор. Ну, и что же делать? Опять же, устраиваться на работу можно, поскольку с карьерой, ну, с карьерой да, связан сектор, поэтому если вам предложат какую-то работу, можно на нее соглашаться, она будет хорошим предложением. Налаживать новые контакты любые контакты, но ну, романтические здесь, наверное, нет, скорее деловые контакты. Это и с, опять же, с чиновниками, это и с другими людьми какими-то, то есть это вдруг, ну, если люди какие-то новые будут приходить в вашу жизнь, наверняка они будут вам полезны, поэтому что-то э, можно к ним прислушаться, и вот каким-то образом будут эти контакты на, на будущее э, закладывать какую-то базу для того, чтобы вы могли использовать ее в деловой сфере. Хорошо сдавать экзамены, подавать прошения, учиться на курсах, то есть все, все, все, все, что связано с информацией, это будет приятно, вот, вся информация, которую вы будете использовать, она будет на пользу, вот, поэтому западный сектор отличный, используйте, работайте там, можете туда перетащить, опять же, если вам важна карьера, да, тогда можете перетащить туда рабочий стол, может быть, у вас отдельный кабинет, и тогда вы сделаете карьер, да, вот, карьерный рывок в этом секторе если поработаете в этом секторе. Вот. Так, вопросы опять. Лина пишет, у меня пятерка прилетела по Гуа во дворец жизни, пять месяцев в больницах лежала. Да, бывает. Да. Сидеть спиной на запад в западном секторе. Можете в любом удобном вам направлении, потому что этот весь сектор, да, он благоприятный весь сектор. Если запах санузле, то все счастье мимо газа, ну вот не повезло, значит, да. Много же времени будет сидеть в туалете. Вот. Угу. Так, ну, 1-6, можете колокольчиком там звонить. В этом секторе очень хорошая активизация. Либо поставить кошку-манеки туда, либо можно мобиль какой-нибудь поставить. Вот, Ну, просто дату надо выбирать хорошую, да, благоприятную. Если мы говорим об активизации, то нужно выбирать благоприятную дату для этого. Вот, дождалась мой кабинет на Западе. Отлично. Так. Поднимусь немножко вверх. Угу. а елена пишет да, гражданство получить да да это вот как раз э, этот сектор подходит да. а кровать с головами или ногами лучше на запад мы сейчас говорим про западный сектор не про направление запада да? поэтому э, если кровати специальные такие правила мы не спим если вы будете головой в середине комнаты спать а ногами в стену да это неправильное положение вещь, неправильное положение поэтому как бы опять же будем благоразумны да? мы говорим о комнате западной а они направлении на запад вот Людмила пишет, Татьяна, когда начинаешь обучение, то место в аудитории лучше выбирать, где годовая звезда хорошая или та, что в сентябре. Когда начинаете обучение... Э, так, а у нас единица получается годовая, правильно? Единица годовая же у нас... У нас шестерка прилетела. Если у вас, смотрите, если, например, у вас годовое обучение, то есть вы как бы, ну, вот, парту, например, да, школьнику, или там, этот, не парту, а как стол, ну, школьный стол, где ваш ученик будет все время делать уроки, тогда, наверное, надо брать, конечно, годовую. Если же у вас какой-то курс, например, который длится какое-то время, ну, там месяц, тогда, конечно, лучше использовать месячную хорошую благоприятную звезду да? то есть то что быстро прилетает то есть в зависимости от того какой, какая длительность этого обучения вот а. да, если у вас хорошие натальные кар... натальные звезды на западе можете на запад да, на весь месяц поставить активизатор туда просто нужно выбрать тогда благоприятную дату угу. Так, Людмила, это вы про обучение, наверное, 6 месяцев но да? Ну, для начала, смотрите, для начала вы можете использовать для обучения хороший сектор вот по сентябрю, а потом для. не не будете вы стол таскать, да, по квартире. Если у вас годовая звезда хорошая, комбинация хорошая для обучения, тогда ставьте сразу на год на весь, вот, есть, чтобы не таскать. Но если вы только начинаете, у вас потом. Как бы есть и там место, и там место, место там, ну хорошее, благоприятное, я имею в виду для обучения, да? тогда можно использовать энергии сентября, а потом уже пересесть под, под годовую звезду угу. По малому тайчи можно, да, поставить кровать, конечно, да, можно, можно. Да. А, это не в доме, а в учебном заведении. тогда поняла, что если в учебном заведении. Ну, вы прям хотите место выбора? В аудитории лучше выбор, где годовая звезда хорошая. Тогда годовую берите. Да, Тогда берите годовую. Годовая для обучения все равно Запад у нас. Садитесь на Запад. У нас все равно это единица на Западе весь год. Поэтому сейчас 6-1 будет на Западе, и вот она там и останется. Если хорошая комбинация прилетает в плохие натальные, то ее действие ослабевает? Нет, Алектина, не ослабевает? Нет. Потому что натальные звезды у нас, они долго действуют, да, как бы вот. поэтому здесь вы просто результат, ну, сможете использовать вот эти вот благоприятные, благоприятные энергии на свою пользу именно в этом месяце. Нет, не ослабевает. Угу. Да, да. Джефу Или он пишет так, что у меня тут. А, ну, все, наверное, да. Так, друзья мои. Ну, это был последний сектор, да, как вы, наверное, понимаете, что это был. <с sieht> Мы все сектора рассмотрели. И, конечно, я бы хотела еще вам сделать подарок участникам нашего сегодняшнего вебинара техники моего любимого Цемень. Кто у нас использует техники цемень? кто у нас использует прогулки либо активизации по цемень? поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки в чат. И э, вот в подарок вам сегодня э, даю такую активизацию, она будет буквально завтра утром. Так, я почему-то... Вот вижу ваш чат, угу. чат немножко подвес, но ну, пошел отлично молодцы кто не умеет рассчитывать активизации под семей приходите пожалуйста к нам на курс у нас будет курс по активизации по расчетам прогулок активизации по семей буквально по моему в октябре у нас начинается если я не ошибаюсь Ну, в общем осенью поэтому я приглашаю их на на этот курс и как делать активизацию завтра потому что 31 августа завтра утром в час дракона мы идем гулять на запад. С какими целями? Если у нас стоит задача получить одобрение каких-то наших дел, да, прошений каких-то, то есть документов, например, да. если у нас стоит задача получить помощь откуда-то извне кого-то, да, какие-то благородные люди, чтобы появились, полезные связи создать, то есть славу какую-то репутацию себе улучшить для денег опять же активизация подходит для карьеры то есть если у вас вот стоят такие цели тогда вот эта прогулка как раз поможет реализовать эти цели конечно прогулки нужно делать регулярно постоянно они имеют накопительный эффект эта прогулка завтра не подходит для тех кто родился в год лошади то есть вы можете погулять да но как бы эффекта не будет от этой прогулки но э, как мы ее делаем эту прогулку то есть в указанное время нужно выйти но ну, я думаю что все будут дома может быть кто-то с работы в общем-то в том месте где вы находитесь нужно э, перед тем как выйти на прогулку пробыть достаточно долгое время то есть ну не менее двух часов Ну поскольку время утреннее наверное все будут только просыпаться да и куда-то вот можно перед работой сходить погулять то есть э, мы берем за точку отсчета например дом если мы из дома выходим и по компасу можно использовать компас просто на мобильном телефоне, потому что нам нужен угол 45 градусов. Определяем, где от нашего дома находится запад. И идем в эту сторону, в сторону запада минут 20. То есть идти нужно достаточно далеко, потому что мы идем обыкновенным шагом, то есть не нога за ногу, не бежим, но тем не менее идем таким вот бодрячком, да, потому что нам нужно накопить энергию, поскольку это активизация динамическая, мы должны так вот бодрячком идти. То есть идете достаточно далеко. Мы идем-идем и обходим всякие там, ну, можем просачиваться сквозь стены, да, если мы живем в городе, то дома какие-то обходим, какие-то дороги там обходим, да, то есть мы не идем на пролом по прямой. Но в любом случае точка нашего прихода на запад должна быть, точка нашего конечная точка нашего пути она должна быть на западе от того места откуда мы вышли и там нам нужно зафиксироваться в этом месте нам нужно зафиксироваться то есть мы когда пришли вот там минут 20 идем там, ну, у кого есть там побольше времени значит можно побольше погулять вот и мы там фиксируемся то есть мы останавливаемся и стоим как бы вот, эту энергию которую получили Думаем мы о нашей задаче, во время прогулки мы думаем о нашей задаче, конечно, думаем в позитиве, естественно, думаем, как у нас хорошо закончилось, и мы эту энергию, когда уже стоим, тогда уже, опять же, мы не напрягаемся, тогда просто расслабленно стоим и, просто наслаждаемся хорошей погодой, скажем так, да. Если у кого-то погода плохая, можно э, зайти куда-то, может быть, в магазин или куда-то в подъезд. куда-то, да? то есть вот, Можно сидеть, можно лежать, если у кого вообще хорошая погода, там на пляже может быть. Да? То есть неважно, что вы делаете, важно, что вы, в общем-то, уже не движетесь, уже вы э, просто стоите. Вот. И э, после того, как вы это все сделали, постоите вы минут там 10-15, ну как почувствуете, что надо уходить, да, то есть вот прям почувствуете, что надо идти, значит, вы, в общем-то, уже активизацию закончили, поэтому постояли минут 10-15 и можете идти уже по своим делам Кто на работу кто куда то есть не надо возвращаться не обязательно возвращаться в то место откуда вы пришли то есть все вы отключились уже и в общем-то идете уже по своим делам куда куда вы планировали дальше да, какие-то планы свои осуществлять. вот поэтому вот эту активизацию я вам рассказала как делать у нас есть большой пакет активизации на каждый месяц мы это делаем и рассчитываем там еще больше активизации там очень сильные прогулки активизации там птица падает гнездо и для денег и там гералов и есть таблица джифу которую мы используем обязательно для помощи для получения помощи джифу это главный дух кто не знает главный дух семей и он рассеивает все зло фактически, да, то есть вот э, такой у нас сильный помощник есть в цемень, и мы тоже используем эти таблицы для того, чтобы получить какую-то поддержку и какую-то помощь от Вселенной. Поэтому э, вот эти, э, на сентябрь эти активизации уже готовы, они у нас на сайте есть, вы можете э, приобрести их, они там стоят прям вот какие-то смешные чисто символические деньги, и если кто не умеет рассчитывать... Вот эти активизации, потому что они на, носят на самом деле накопительный эффект, их ну, там очень много активизации, каждый день практически есть куда погулять или есть какие-то активизации сделать дома, вот и э, в общем-то они действительно помогают улучшать жизнь, вот сама просто была потрясена там первый раз, когда я поняла, что это вот так активизация работает, много много раз э, их использовала, да, то есть и когда ну совершенно волшебным образом она сработала я сама была чуть не упала со стула, можно сказать вот, то есть очень, есть активизации которые можно делать дома, никуда не ходя, да, то есть вот птицы падают гнездо, это активизация стационарная, то есть нужно просто сидеть в углу и получить вот этот вот э, благодать, в вот это небо, да, так я бы даже сказала, в общем-то, и конечно их э, надо использовать, если только вы начинаете, несколько месяцев подряд для того, чтобы вы увидели эффект, потому что э, это будет зависеть от вашей удачи, в общем-то, в карте подзы, да? то есть если вы сейчас находитесь в период, период удачи, то, э, то активизации будут срабатывать быстрее и мощнее, то есть результаты вы увидите быстрее и сильнее, да? а если вы находите период неудачи активизации может быть не так быстро сработают тем более тогда они нужны вам для того чтобы как-то ну, себе подушку безопасности чтобы сделать да, то есть и не провалиться в какую-то неудачу вот, чтобы э, сгладить вот этот эффект э, вот этого неудачного периода то есть подкачать немножко колесо удачи как я говорю и э, у нас есть активизация еще э, для продажи недвижимости, э, тоже у кого такой вопрос стоит, можете их приобретать, они тоже там стоят э, не, не, ну, бюджетно, скажем так, да, не очень дорого, поэтому если вы, опять же, не умеете рассчитывать, мы всем этим будем заниматься на как раз на курсе вот по активизациям и по а, расчету ну, прогулок и активизации цемень. А, там затронем и вопрос продажи недвижимости. Поэтому приглашаю вас также на этот курс. А, он будет у нас, повторюсь, либо октябрь, либо ноябрь. А, вот я ну, просто точно не помню расписание, но где-то вот, где ну, где вот на днях, можно сказать. да Для меня это на днях, то есть через месяц. А, Лена сбросила ссылки на приобретение этих активизаций и в общем-то используйте, конечно, потому что еще раз, да, если вы только начинаете использовать семень, нужно это делать регулярно, постоянно, и э, потому что имеют они накопительные эффекты. Каждая активизация она длится пять дней. Если вы э, одну активизацию сделали, потом еще раз погуляли, то есть пять дней, пять дней, пять дней, вот эти вот наложения, да, будут так вот вот влиять и в общем-то действительно, ваша удача улучшится, Это очень очень хорошие результаты и мои клиенты и я сама их использую активизации постоянно, да, и хожу в также до сих пор, вот, поэтому очень хорошие отзывы. Поэтому в пустоту мы ходим, не обращаем внимания на пустоту, вот. Переводить время, если вы переводите по всем другим вашим техникам, то переводите время. Вот, если говорим о переводе времени. Приводите, как привыкли. Если не переводите время, не переводите. Тоже делайте, как привыкли. То есть мы должны быть как в одной системе координат, да, работаем. Цимение – это искусство такое мистическое, да, потому что мы как бы не соприкасаемся, мы, то есть физическим это не чувствуем, но тем не менее эти энергии работают. Поэтому они под вас подстроятся. Да? То есть такой, опять же, замечала много раз. Волшебные вот совершенно вещи. У некоторых клиентов работает, у некоторых клиентов работает только когда переводят время, у других клиентов работает эти активизации, когда только не переводит время. То есть здесь нужно немножко понаблюдать, и тем не менее, в общем-то, цемень он подстроится под вас. Да? То есть нужно быть в одной системе координат. Нужно просто принять для себя решение, переводить это время или не переводить. Вот. Да, активизация динамическая поэтому нужно идти ну на курсе мы с вами разные способы будем смотреть да то есть у нас там есть разные хитрости мы все это будем с вами на курсе смотреть изучать но сейчас вот это вот э, динамическая активизация то есть мы идем прямо в прогулку идем ой спасибо вам большое ирина ну, вот сегодня я, вся информация, которую я хотела вам рассказать, я ее вам рассказала. Активизацию, надеюсь, вы завтра сделаете. Может быть, не все, но делайте, потому что вещь действительно ну, просто очень хорошая. Вот, поэтому... Угу. Левтина, да, можно сесть спиной к западу, можно, если у вас нет возможности погулять, можно. опять же, все зависит от того, как, какой ваш настрой будет, да, какое намерение, потому что здесь нужно будет тогда очень сильно посыл сделать очень серьезный, потому что гулять-то проще, да? тут нужно сделать посыл, вот, так, я просто вопросики сейчас ваши еще посмотрю, Вот вы знаете, насчет верить, не верить. Конечно, когда вы, наверное, верите в то, что все будет хорошо, то, наверное, лучше. Но при этом, опять же, вера не должна быть такой, знаете, вот напряженной. Вот. Здесь нужно расслабленным быть. Поэтому вы точно знаете. Вот мой я когда прочитал у кого-то, или кто-то мне сказал из учителей. Не, не помню точно, но, в общем, этим принципом я пользуюсь уже давно. То есть нужно хотеть лучшего, но не нуждаться в этом. То есть нужно быть в нуле, нужно быть расслабленным. Поэтому, когда мы идем прогулку, у нас есть какая-то задача, да, не нужно вот так вот, знаете, вот напрягаться по этому поводу. То есть все придет. Вы точно знаете, что это улучшит вашу жизнь, все придет. Все придет вовремя, и все хорошо, все будет хорошо. Особенно с целей. Поэтому напрягаться не нужно, создавая какое-то вот такое вот ну не разочарование не будет да и э, не надо создавать напряжение в пространстве то есть вселенная знает когда вам что дать поэтому используйте прогулки в любом случае это благоприятная энергия она же не просто так мы идем куда-то да мы идем с какой каким-то намерением мы получим этот отклик на этой вселенной на это намерение и э, в любом случае, там благоприятная энергия. в любом случае мы ее получим. Поэтому мы ее накапливаем. Постепенно, постепенно мы ее накапливаем. Людмила, Татьяна, я все про учебу. Если на Западе будет стоять стол учителя, тогда как есть. Людмила, вы знаете, вот есть масса техник на самом деле, кроме летящих звезд. Есть другие техники, и мы... Их используем для того чтобы поставить рабочий стол или свой учебный стол то есть немножко в любом случае посмотрим на звезды да но мы еще можем использовать разные другие техники поэтому здесь у вас такой вопрос уже более как бы не касающийся прогнозов да мы сейчас собрались по поводу прогнозов а уже индивидуальной консультации если у вас какой-то вопрос вот такой волнующий именно с точки зрения получить консультацию, да, вот расчет какие-то нужны, нужны планы, тогда предоставить мне, мы тогда с вами отдельно уже поговорим. Напишите тогда свой вопрос Лене Пироговой, она мне передаст и мы с вами обсудим варианты. Вот Елена пишет, что посмотрите места по расположению джифу в аудитории, да. Татьяна, Ольга пишет, Татьяна, скажите, пожалуйста, если в остаются ночевать ваши цели, там нет, это считается переезд... Это то же самое, как нет, не считается, потому что вашей ци там нет, там рабочие делают ремонт, это не считается переездом, вашей ци там нет. Ну что ж, друзья, на сегодня это все, хорошего вам фэн шуй на весь год и увидимся на наших курсах и на наших прогнозах.